Давайте прочитаем сегодня Евангелие от Иоанна 12 главу 47 стиха и до самого конца. Здесь написано, и если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти его. Что Иисус имеет в виду, когда Он говорит, что Он не пришел судить мир? Он не пришел судить тех, кто не послушает Его слов. Другими словами Иисус Христос говорит, что Он никого не заставляет следовать за Ним. И человек, который услышит слова Иисуса Христа, у него есть выбор либо жить по словам Иисуса Христа, либо нет. Иисус не пришел заставлять кого-то следовать за Ним. Он пришел, чтобы предложить тебе и мне, хочешь ли ты оставить все и последовать за Ним, хочешь ли ты быть Его учеником, хочешь ли ты наследовать Царство Божье? У тебя есть выбор. Он говорит, я не пришел судить тех людей, которые не хотят принимать Слов Его. Но дальше он пишет, что отвергающий Меня и не принимающий Слов Моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Слова, которые говорил Иисус Христос, у нас есть возможность читать их в Евангелии от Матфея, Марка, Луки, Иоанна. У каждого из нас есть такая возможность и вот эти слова они будут судить нас в последний день если мы отвергаем эти слова если мы отвергаем Иисуса Христа мы будем судимы этими словами что же это за слова? Иисус говорит что ибо Я говорил не от Себя но пославший Меня Отец Он дал Мне заповедь что сказать и что говорить слова которые говорил Иисус Христос это есть заповедь это вот то, по чему мы должны жить. Мы должны жить по заповедям Божьим, а это слова Иисуса Христа. Потому что это не Его слова, а это то, что Отец сказал Ему говорить. И Он это говорит. Он передал нам заповеди Божьи. Поэтому мы можем это читать в Библии. Дальше Он говорит, и я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец. Поэтому, дорогие мои, вот эти вот слова, которые записаны в Евангелии от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, там много слов У Иисуса Христа. Если мы хотим иметь жизнь вечную, то нам нужно соблюдать эти заповеди, потому что они дают жизнь вечную. Вот. Так что делаем выводы и пусть Господь Иисус благословит всех нас.